Дистанцирование. Привет! В этом ролике я расскажу о психологическом смысле этого понятия. И вам станет ясно, почему дистанцирование более сложный, но в то же время более эффективный способ возврата мужчины. А поняв основные принципы работы этого метода, у вас появится понимание, как его применить в своем случае. Все о том, как вернуть мужчину, не наделать ошибок и сохранить семью, говорит психолог, специалист по возвращению бывших Дмитрий Норман. И начну я с небольшого психологического ликбеза. В психологии есть понятие роль. Если кратко, роль – это определенная модель поведения личности в зависимости от условий, в которых она находится, статуса, положения в обществе или в межличностных отношениях. Мы все в своей жизни пользуемся различными ролями и даже в течение дня постоянно их переключаем. Приходя на работу, вы включаете роль подчиненного или начальника. Взаимодействуя с детьми, у вас включается роль матери. Есть классические модели ролей жертвы, агрессора, спасателя и т.п. У каждой роли есть определенный набор функций, фраз, интонаций, действий, иногда даже форма одежды и инструкций. И то, что нас интересует больше всего, чувств и реакций, связанных с ними. Если мы знаем, в какой роли находится человек или в какую роль мы его поместили, тогда, исходя из знаний об этой роли, мы можем предсказывать и управлять его действиями, чувствами и реакциями. Например, для роли жертвы характерны чувства страха, безысходности и соответствующие им действия, желание защищаться, убегать или звать на помощь. Мошенники как раз этим и пользуются. С помощью определенных фраз и интонаций помещают вас в роли жертвы, а при возникновении у вас желания защищаться от той угрозы, которая якобы над вами нависла, подсовывают вам решение, каким образом можно это сделать меньшей кровью. Всего лишь навсего дать им определенную сумму денег. А теперь давайте перейдем к нашей теме. Как же это все связано с возвратом бывших? Как правило, на момент ухода из отношений мужчина находится в сильной позиции, ощущаясь себя в этой роли короля с большой короной. Вы же к этому моменту находитесь в роли прислужницы. И на самом деле он уходит именно потому, что ему совершенно неинтересно жить с рабыней, и уж тем более она ему не привлекательна как женщина. Естественно, когда ваши отношения начинались и развивались, какое-то время вы находились в совершенно другой роли, и именно поэтому были ему нужны и интересны. И это была роль королевы. И основные ее качества, которые определяют ее ценность для мужчины – это наличие собственных интересов, принципов, способность не предавать себя и возможность защищать свои границы. В какой-то момент, и чаще всего тогда, когда женщина является менее функциональной в физическом плане, беременность, маленький ребенок, болезнь, или в психологическом плане депрессия, болезнь или смерть близкого родственника, женщина перестает быть королевой и постепенно сама себя загоняет в роль прислужницы. А в межличностных отношениях, если кто-то настойчиво транслирует определенную роль, другой партнер неосознанно включается в эту игру и начинает отыгрывать тот сценарий, который предписан ему. И если вы настойчиво выполняете эту роль, то мужчине ничего не остается, как начать чувствовать себя королем. Но бывает и наоборот. Мужчина настойчиво загоняет женщину в роль прислужницы, отыгрывая роль короля или диктатора. И также постепенно все глубже и глубже погружая вас туда, и вы настолько сживаете с этой ролью, что те действия, которые были для вас естественными, когда вы находились в роли королевы, в нынешней ситуации кажутся странными или неадекватными. Это краткое описание того, каким образом вы пришли к ситуации, когда мужчина-король уходит из отношений с недостойной его женщиной-предслужницей. И ведь логично, что для того, чтобы вернуть мужчину, нужно снова стать королевой. Но так как вы очень долгое время находились в другой роли, вам будет очень трудно это изменить. И первое, что нужно сделать, это перестать делать то, что характерно для роли прислужницы. Как и говорилось выше, каждой роли свойственны определенный набор чувств, реакций и действий. И когда мужчина уходит, у вас включается сценарий, соответствующий этой роли. Догонять, просить не уходить, обещать стать лучше, признавать свои ошибки, унижаться, умолять и тому подобное. Согласитесь, странновато бы выглядело, если бы так себя вела женщина в роли королевы. Поэтому и не нужно делать все вышеперечисленное. И это есть тот самый игнор. Благодаря тому, что вы совсем не контактируете с мужчиной, вероятность допустить ошибку и делать действия, соответствующие невыгодной вам роли, нулевая, если только вы не срываете игнор. Поэтому в случае с возвращением мужчины первичная и главная цель игнора – не совершить над ним жесткую манипуляцию, как думают многие, а помочь вам выйти из роли, в которой вы совсем не привлекательны для своего мужчины. Заметьте, кстати, что для других мужчин вы остаетесь привлекательной, и именно потому, что по отношению к ним находитесь в других ролях. Так вот, давайте назовем игнор средством контрацепции от нежелательной для вас роли. В своих видео я часто говорю о том, что дистанцирование и игнор – это два совершенно разных по своему воздействию метода. Но мало кто это слышит. И понятно почему. Потому что кажется, что дистанцирование – это тот же самый игнор, но с перерывами. Нет, это не так. На самом деле, грамотное дистанцирование намного эффективнее, чем игнор. Так как в игноре вы всего лишь не участвуете в играх вашего бывшего а при дистанцировании вы можете еще и втягивать его в свои. То есть если у вас есть силы, знания и ваше состояние позволяет вам выдерживать нужную стратегию, вы можете с помощью определенного набора действий, фраз, паттернов поведения самой переходить в выгодную вам роль и мужчину вовлекать в противоположную ей. То есть вы отказываетесь от шаблонов поведения прислужницы и начинаете вести себя как королева. И в первую очередь это, конечно же, про достоинство, великодушие, справедливое и спокойное отстаивание своих границ. Как только вы переходите в роль королевы, то вы еще и перестаете принадлежать своему мужчине, а отсюда и отсутствие необходимости уделять ему свое время и внимание. При этом никто не запрещает вам общаться с ним. Королевы же общаются со своими подданными, но они все равно заглядывают ей в рот и готовы положить свою жизнь, чтобы быть рядом с ней. Так же, как и ваш бывший, когда впервые добивался вас. И так же вы должны вести себя с ним и сейчас. Не нужно никакого высокомерия. Максимум, что можно позволить себе, это налет снисхождения по отношению к нему. Именно ввиду сложности разделения двух противоположных сценариев так мало информации в интернете по дистанцированию. Потому что в зависимости от той модели отношений, которая у вас была с мужчиной, рекомендации будут очень разными. Когда я работаю с этим, отслеживаю неэффективные модели поведения и предлагаю их заменить на те, которые приведут к нужному результату. И это достаточно скрупулезная работа. Но одна из общих рекомендаций, которые я могу вам дать в плане дистанцирования, старайтесь все взаимодействие с мужчиной, насколько это возможно, переводить в формат переписки. Почему это лучше? Потому что тем самым мы отсекаем все каналы информации, которую получает человек при взаимодействии с вами, кроме текстового. Ваши интонации, вербальные и невербальные реакции, движения, микродвижения, выражение эмоций и тому подобное. То есть для того, чтобы дистанцироваться только через переписку, нужно контролировать всего лишь то, что вы пишете. И тут есть еще одно очень важное достоинство. У вас всегда есть время подумать а при необходимости и посоветоваться со специалистом, как же правильно ответить на конкретное сообщение, чтобы не оставаться в прежней невыгодной роли, а еще и переводить мужчину в нужную вам роль. Поначалу, конечно, будет трудно и непонятно, ведь часто так и бывает, что бывшей женщине сложно не ответить мужчине на его просьбу, а тут доходит просто до абсурда. Вчера еще мужчина объявил, что уходит к другой женщине, и это ему не нужна, а сегодня звонит ей и просит занять у нее денег. Понятно же на что? На то, чтобы в том числе с помощью них устраивать свои новые отношения. И для бывшей женщины далеко не очевидно, что денег ему занимать не следует. Ведь в роли прислужницы она всегда исполняла желания своего господина. Есть еще масса других примеров, когда женщина и помогает бывшему мужчине, и даже проявляет заботу о нем, потому что даже не представляет, как может быть по-другому. Иногда с клиенткой мы тратим не один месяц, чтобы изменить эти неверные установки. Предвидя ваше возможное недовольство от того, что я почти не дал никаких конкретных рекомендаций, как же правильно дистанцироваться, подведу итог вышесказанному. Первое. При дистанцировании ни в коем случае не совершать действий, характерные для роли прислужницы. Второе. Вспомнить, как я веду себя с мужчинами, которые хотят за мной приударить, и что я пытаюсь при этом изображать. Уверен, у каждой из вас есть такая модель поведения. Женщины это умеют. И когда вспомните, начинайте эту модель переносить на взаимодействие со своим мужем. Ведь заметьте, вы даже можете и флиртовать с другими мужчинами, находясь в этой роли, но это же не говорит о вашей доступности. Также и здесь, флирт с бывшим вполне возможен. Третье. Если пока еще не уверенно чувствуете себя рядом с бывшим, и это вызывает у вас сильные эмоции, которыми трудно управлять, то переводите все взаимодействие в переписку. И там уже контролируйте каждую свою фразу, которую пишете ему, и перепроверяйте, из какой же роли я ее пишу. По сути, весь смысл работы по возврату бывшего заключается именно в переходе в ту роль, в которой вы когда-то были привлекательной и желанной для него. Это комплексная и скрупулезная работа, но очень интересная. До встречи. Напоминаю, что больше информации о том, как вернуть мужчину, вы можете найти на YouTube-канале и в Инстаграм Дмитрий Норман.